сегодня россия занимает первое место в мире по уровню умышленных убийств по числу взяток по аварийности на дорогах по количеству самоубийств по абсолютной величине убили населения по числу разводов и детей брушенных родителями по числу психически больных по объему торговли людьми и героином по потреблению алкоголя по темпам прироста ВИЧ-инфицированных, по количеству ДТП и автокатастроф, в 13 раз больше среднемирового уровня, исчезла вся аграрная индустрия СССР, путинская империя занимает 153 место в мире по темпам экономического роста, 90% населения балансируют на черте бедности, и несмотря на все эти беды, кругом слышится непоколебимое «Ура, ура, ура!» И философ Владимир Соловьев давно уже поставил россиянам диагноз. Цитата. «Русский народ находится в крайне печальном состоянии. Он болен, разорен, деморализован. И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции Хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него зло умышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей». Конец цитаты. Нынешнее российское восстановление совкового режима то ли 70-х, то ли 30-х годов не может не вызывать тревогу. Закрытие страны, милитаризация экономики, резкое ограничение свобод, разложение гражданского общества – все это могло присниться российским западникам, разве что в дурном сне. Наверное, никто в середине прошлого десятилетия не мог представить себе войну с Грузией, Чечней, Украиной, а также возврат к политическим практикам времен правления товарища Андропова. А ведь именно это и происходит в восстановляемой Совковии. Русское правительство как обратное проведение устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. Это цитата Герцена, господа. «А что же сами русские?» – за них ответил Алексей Толстой. «Я не горжусь, что я русский. Я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашей страны, до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорные, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали» это кусок замечательной статьи петра брауна не знаю такого автора но я бы хотел здесь сделать вот такой маленький акцент россия на самом деле страна которая ведет себя как психически нездоровый человек страдающий неврозом неврозики отличаются тремя очень важными качествами и все время кажется что их мало уважают Дальше они обладают гиперобидчивостью, они способны обидеться на все. Вы даже не можете предположить, на что способен или способна обидеться невротичка, и свою обиду они будут держать в сердце, лелеять годами. И никогда от своей обиды не отказываются, потому что состояние обиды для невротика – это привычное состояние страдания. И третье качество, которым отличается невротическая личность, это страхи и тревожность. Как правило, они суеверны. Если в вашем окружении есть люди, которые беспокоятся по поводу рассыпанной соли, перебежавшей черной кошки, не знаю, переворачивают ведра или веники, сплевывают на левое плечо и прочее, это люди, как простонародье называют суеверные на самом деле тревожные то есть им все время кажется что что-то произойдет ведь по сути черная кошка не может ну ничего абсолютно сделать но у этих людей включена в голове программа что вот это маленькое животное может навредить испортить целый день создать аварийную ситуацию которая произойдет через несколько часов и прочее это по сути обычная тревожность тревожность на пустом месте так вот россия и в этом мое абсолютное убеждение я думаю что все это со временем будут разбирать психоаналитики и писать большое количество книг но россия это типичная невротическая страна где в общем население состоит из невротиков если говорить в целом то для того, чтобы у вас не вырос не вротик, не нужно ребенка пугать. Не нужно его бессмысленно наказывать и бессмысленно на него орать. То есть есть страны, где в общем-в целом население здорово. Это вот западные страны. Как я говорил в одном из роликов, подтверждая слова Лобковского, можно ли выбрать такую среду, где жить более-менее комфортно? Он сказал... Да, такие страны есть, и это страны, где не бьют детей. Он привел в первую очередь пример Израиля, где ребенок, царь и бог, что бы он ни делал, никто из взрослых не обижает, не трогает детей, не обрывает их, не делает никаких замечаний, и в российском обществе такое поведение кажется ненормальным. И они со всеми своими скандалами, шиканием со всякими внушениями со стороны бабушек тетушек школы в том числе со стороны невротических учителей орущих на своих детей начиная с детского сада воспитательниц наказывающих детей без всякой причины и очень жестоко наказывающих детей собственные родители которые не могут справиться со своими собственными неврозами и вот в результате у ребенка, рожденного в этой стране, фактически нет никакого шанса остаться психически здоровым и стабильным. Наверное, есть отдельные семьи, наверное, кому-то повезло сохраниться в маленькой раковине советской российской школы и пропустить все это мимо себя, не повредив своей психике, но таких людей в стране очень мало. Поэтому страна в целом, начиная от правителей и простых граждан, ведет себя именно так же. То есть обижается на всех и вся, на соседей и на мир, тревожится по поводу того, что ее, дескать, не уважают. А невротик, понимаете, у него все время такая мысль, меня не уважают, поэтому я обижаюсь. Я думаю, что очень многие в своих собственных родителях наблюдают все эти качества или например в своей собственной жене которая вечно обижена и кажется что ее не уважают а может быть это ваш муж если к тому же еще и ко всему прочему существует множество непонятных страхов множество суеверий тревог типа желание пойти в церковь поставить свечку и тогда жизнь станет лучше то перед вами типичная невротическая личность, а перед всеми нами типичная невротическая страна. Если от этого избавления можно ли от этого вылечиться ответ да, но это сложный процесс и начинать нужно со следующего поколения, кто его знает, рожденные ли сейчас либо те кто еще родятся через 10-20 лет, когда их, тех, других перестанут запугивать, перестанут наказывать, начнут уважать и видеть в них настоящих людей. И вот если вам удастся вырастить одно и второе подобное поколение, тогда страна изменится. Ну а тем, кто понимает состояние окружающих, как всегда один и тот же совет. Ищите здоровые общества, либо, если вы вынуждены остаться в этой стране, понимаете, с кем вы имеете дело. Поставьте этой стране и этому населению диагноз и смотрите на все, как наблюдатель психиатрической клиники. Может быть лучшее, что вы можете сделать в это время, спасти одного, двух, трех детей, стараясь рассказать им, что мир – это не только концентрационный лагерь, школы, двора или семьи, или, возможно, ваша роль заключается в том, чтобы описать этот момент, написать книги, написать докторские диссертации для того, чтобы следующее поколение могло это читать и учиться на своих ошибках. Помните, что Россия – это страна невыученных уроков, «Почему из поколения в поколение продолжается все то же?» Мы читаем цитаты Герцена, Толстого, рассказы Куприна, Тургенева прочих, и поражаемся, насколько за 200 лет ничего не изменилось. Но вопрос по-прежнему тот же. А изменилось ли отношение к детям, отношение к женщинам, отношение друг к другу? Если это не изменится, страна не изменится никогда.